В умеренных и субтропических широтах основной причиной образования мусонов является неравномерный нагрев суши и океана в разные сезоны года. Зимой суша быстро охлаждается и над ней образуется область высокого давления. В этой области формируются тяжелые и холодные воздушные массы. Над океаном, который остывает намного медленнее, формируется область пониженного давления. В область пониженного давления стекает холодный воздух с суши. Так образуется зимний муссон, приносящий сухую и морозную погоду. Летом, наоборот, суша прогревается быстрее, чем море, и над ней образуется область пониженного давления. В эту область затягивается более прохладный морской воздух, приносящий осадки. Так образуется летний муссон. Таким образом, Мусон дважды в год меняет свое направление на противоположное.